Итак, дорогие друзья, всем доброго утра. Сейчас у нас раннее утро, где-то 20 минут шестого. И я, как обычно, работаю. И все ненавидящие меня пускай знают, что секрет успеха человека – это его трудолюбие. Ну, плюс талант, плюс знания, плюс стремление, плюс самодисциплина и так далее, и так далее. Но огромное количество талантов осталось под землей. Или рано закончила свои дни. Без трудолюбия э, никакой талант не продвинется вперед. Только трудолюбие, только фанатичная любовь к своей работе. И вот это вот все вместе дает результат. Тебя узнает мир, ты вырываешься вперед. Невозможно, чтобы человек был трудолюбив, чтобы человек был созидателен, чтобы человек изучал и улучшал свои работы совершенствовался, совершенству не имеет, то есть совершенство не имеет границ и пределов. Невозможно, чтобы человек с такими качествами, еще и любящий свою работу и работающий сутками, не добился признания и успеха. Армянская поговорка гласит: Разукрашенный камень недолго будет лежать на земле, однажды его заметят. И поставит на самом видном углу дома. Так и человек человек талантливый, человек трудолюбивый, человек, который стремится, работает и идет вперед. Невозможно, чтобы этот человек не добился успеха. Любой завистливый человек считает, что тот, кто вырвался вперед, ему просто незаслуженно повезло. Вот Просто повезло, и все. Всегда твой успех приписывает случайности, незаслуженные удачи, стечению обстоятельств. Но никогда никто не задумывается, что в тот момент, когда они храпят, ты работаешь. Вот это и есть секрет успеха, дорогие друзья. Я сегодня хочу подарить вторично. Заговор Дед Золотарь, я объясню, почему вторично. Вы знаете, Дарья сняла ролик, я выставила сегодня, по-моему, нет, вчера. И там она упомянула заговор Дед Золотарь. Дед Золотарь, есть несколько заговоров. Один для практиков, второй для всех. Но поскольку мои каналы сливали одно время, Пока YouTube не поменял свою политику и перестал просто трогать каналы, он просто начал ограничивать, сам удалять ролики, которые не хочет. Но больше канал как бы не страдает от этого всего. Но до этого у меня огромное количество работ удалялось и исчезало. Именно по этой причине люди потом начали создавать дочерние каналы и туда перезагружать все мои работы сразу же, как только они выходят. По этой причине, чтобы потом эти работы не исчезли, потому что у людей сразу паника, страх. По сути, извиняюсь, по сути, канал «Ведьмина изба» – это такой, знаете, спасительный оазис для многих-многих людей. Во время кризиса, во время войн, во время конфликтов они все спешат сюда, чтобы понять, что мы будем делать, как мы будем помогать мирозданию, человечеству, миру, людям. Они здесь получают знания, они здесь получают ритуалы, они здесь получают спасение. И, естественно, для них очень страшно, когда канал исчезает. Хотя я всегда говорю, что канал – это всего лишь источник. И создать источник второй не составляет никакого труда. Тем более, что наученные горьким опытом у нас есть запасные каналы. Ну, как бы там ни было. Но поскольку эти каналы исчезали все время, конечно, происходила путаница. Хочу вам объяснить, что ошибки не делает тот человек, который ни хрена в жизни не делает. Когда ты открываешь канал, ты набираешься опыта общения с публикой. Ты набираешься опыта дальнейшего взаимодействия с людьми, да, и что происходит? Хочу сказать, что когда мадам Полынь начала мои работы присваивать себе, у нас началась с ней война, ну как война, я ее поставила на место, после этого она больше моей работы не брала и очень хорошо поняла, кто есть кто, но в тот момент ее вот эти, эти ручные собаки, они слили мои старые каналы. А я вам скажу по секрету, вот не зря сказано, все, что делают против ведьм, это на руку ведьм. Это всегда возвращается, как, знаете, обращается ей в пользу. Дело в том, что у меня два старых было канала, в котором были мои старые ролики до операции, и я там выглядела весьма старой женщиной, но вы сами понимаете, что онкология жрет человека. И <смех> я снимала как бы себя и рассказывала и так далее. И вот эти каналы, <смех> я потеряла от них пароль, точнее не могла зайти. Может быть сейчас бы мне помогли, но тогда я не могла понять, как это сделать. Я не могла зайти, чтобы удалить эти ролики. И вот когда у нас началась вот это вот дело... Ее эти цепные псы, они удалили эти старые каналы, которые я так мечтала удалить. То есть исчезли те ролики, которые я не хотела бы, чтобы сейчас их было видно. Потому что там неопытность, не, не знание, как э, держать эту камеру, чертова, она прям... Шаталась туда-сюда. Мне эти ролики были ужасно неприятны. Я не любила эти ролики, не хотела видеть. Потом эти темы я пересняла в более красивом качестве и так далее. То есть они, удаляя эти каналы, сделали мне очень хорошую услугу. Спасибо им. Хотя им казалось, что они делают страшное дело против меня. <коспорщиков> и после, поскольку мой канал, наверное, раз 20 был слит, Естественно, после уже сливая эти работы, начали исчезать мои работы. И когда уже перезаливались на разные каналы, где-то указывал, что это авторская работа, где-то нет. Кроме всего прочего, когда я только, только начала снимать, я брала некоторые работы, очень старинные работы. И как бы не имея опыта не стала делить, знаете, вот старинные, нет. Просто показывала людям, объясняла, что вот такие вот ритуалы. Это потом, я говорю, не ошибается тот, кто ни хера не делает. Потом я поняла, что лучше разделить. Когда я уже начала снимать только свои работы, но иногда давала работы и старых мастеров, я стала делить уже и объяснять, чтобы люди сразу поняли, где, что и чего. И так получилось, что вот э, ритуал... «Дед Золотарь» – старинный, очень старый заговор <coughs> для практиков. Я именно для практиков и обозначила, поскольку это старинный заговор, я посчитала, что простым людям пока это трогать не стоит. Я обозначила как авторский ритуал, старинный. Авторский, потому что мне переданы, потому что я это узнала от человека, понимаете. Потом, позже, после меня появились в интернете этот ритуал под разным видом. Вы знаете, сколько у меня крали, присваивали и так далее. Но это не важно. Важно, что Дед Золотарь остался, но он для практиков. И там... Я указываю, я просто говорю, что я показываю старинные работы, сейчас буду показывать и так далее. Это из первых роликов еще, где я еще не, э, не четко разделяла это. Потом пришло понимание, что вот лучше разделить сразу, чтобы люди поняли, что, чему и так далее. Но я еще раз говорю: неопытность только ведение канала, только начало ведения канала, естественно, потом сливали это все, это все <кх> произошла путаница. <кх> А потом я дала Дед Золотарь для всех. Это уже свой авторский, на основе знания о Дед -Де Золотаре. Я вам говорю, что... Впрочем, откройте заговор, составление заговора, тайны заговора. И там сказано, что есть сущности, к которым обращались люди издревле. И эти сущности, они уже, знаете, как бы собранные этой энергией, они уже пропитаны энергией тысячелетия, поэтому как только люди обращаются к этой сущности, она слышит и помогает. И вот на этой основе, на основе таких знаний, можно взять как бы за основу эту сущность и создать свое, Если ты умеешь создавать, если ты можешь создать. Вот я за основу взяла, создала свой ритуал, который сработал. Но когда начали удалять, вот этот ритуал, он удалился. И, видимо, не успел ли никто сохранить, его на каналах нет. Я так поняла, он, он потом появлялся на различных сайтах. Написано было, правда, что это авторский ритуал Инга Хосрова. Так вот, я так поняла, что Дарья вот этот ритуал делала. Или по ошибке сделала авторский, то есть для практиков, или этот. Но это не столь важно. Но поскольку мы начали говорить, я... Я не говорю, знаешь, вот я даже не знаю, как, вроде происходит путаница такая. Старинный ритуал, который я дарила людям, он для практиков, то есть людям это практикам. Но кто-то, э, перезалив на свой канал, не написал, что это для практиков. Может, кто-то взял, сделал. Это не страшно. Э, ритуалы подобного типа, это не страшно, но лучше... В любом случае ритуалы любые денежные или какие для практиков не трогать. Но если человек сделал один раз и узнал, что это не стоит больше, он не должен продолжать. И я говорю, как мне быть? Я уже давала этот ритуал, и мы посоветовались, и она сказала, что если если у вас уже канал удален, если этот ритуал удален, его нигде нет, давайте еще раз тогда дайте людям, пускай они делают. И я думаю, наверное, правильно, да я даю свой авторский ритуал, основанный на вот этом древнем персонаже Дед Золотарь. Кстати, потом кое-кого появилась картина Дед Золотарь, которую она стала продавать, как приносящий деньги. Тут же смекнули, да, тут цыгане же рядом ходят, тут же узнают, что надо, что почем, как хорошо можно продать чего, и бегом делать. Дорогие друзья, вот этот ритуал, он где-то посильнее схож с ритуалами, например, Дед Сидор, э, ведьма Ане, э, приумножить богатство и так далее. То есть это ритуал направлен на то, чтобы в твоем доме все, что у тебя есть, приумножилось. Дед Золотарь. Есть два варианта, которые вы можете провести. Если вы хотите очень сильные результаты, берете, э, значит или красную алтарную ткань, или мех, то есть шубу. стелите на алтарь. Нужно сверху разложить серебряные украшения, золотые украшения, деньги разных мастей. То есть здесь фантазия может быть любая. Свечи здесь не, обя не обязательно. Здесь лучше, чтобы была денежная сила. Я вам говорю и повторяюсь, невозможно пластиковыми бутылками, невозможно на полу, невозможно на каком-то ссанном ковре и прочее, прочее делать ритуалы денежные. Человек, который сам не достиг достатка в этой жизни, не знает, как к этому идти, каким образом этого добиться. То есть у него нет достатка. Он не может никого учить, как надо идти к достатку. Человек своим примером должен показывать, что он знает секрет денег, и он знает, как это вообще достигается. Советом ли... Э секретом денежным заговором или каким-то бизнес-планом и так далее понимаете это все равно если например лысый будет продавать эликсир от э, облысения <laughs> ну вот ну, то же самое то есть вот идет лысый человек и говорит я я знаю как значит нарастить себе шикарную шевелюру или например врач там диетолог который весит 200 килограмм. Смотришь, еле ходит и говорит, я вас научу, как надо худеть, я все знаю, эти секреты я давно... То есть все, Знаете, вот римскую поговорку, не слушай, что говорят, смотри, кто говорит. Если у человека нет достатка, этот человек понятия не имеет, как этого достатка добиться. Поэтому он не может научить никого, ни секретом денег, ни каким-то знанием тайным, ни тому, как притянуть эти деньги и удачу, ни к чему. То же самое здесь. Так вот, опять у меня этот возобновился нервный тик, потому что много работаю. Денежные ритуалы, заговоры и денежную силу притягивают атрибутами богатства. Это золото, серебро, деньги, шуба и так далее. Некоторые мне говорят, а если у меня нету? Ну вот нету, значит проводите другие ритуалы. Но в этом ритуале, например, два варианта. Если вы хотите сильного результата, каждый раз стелите либо красную алтарную ткань, либо шубу, любую. Натуральный мех. Нужно положить сверху деньги, золотые украшения, серебряные украшения и начитывать 13 раз. Если у вас и так деньги приходят, если вы и так делали денежные ритуалы, и у вас уже, скажем так, грубо говоря, натренированное, да, вот это вот энергетическое поле, оно уже притягивает деньги, то вам достаточно просто начитать на свои деньги, на кошелек, на украшения. Вот открыть просто сундук с украшениями начитать на украшения потом ходить по дому открыть шкаф на шубы свои начитать на имущество просто стоять смотреть вокруг все что у вас есть дома начитать на машину начитать которую на улице на дом начитать то есть все что у вас есть оно приумножится в несколько раз это заговоры на приумножение и здесь слова, постоянно повторяющиеся атрибуты богатства. Деньги, золото, серебро, меха, шелка и так далее, и так далее. Это нужно, потому что эти слова, знаете, как, ну, грубо говоря, как замануха для этих тухов денег, потому что они привыкли тысячелетиями их слушать, и тысячелетиями воспринимать эти слова. Поэтому вы, когда говорите, желательно, чтобы в ритуалах денежных меньше было отрицательных там слов и больше было положительных например нежелательно там в ритуалах для денег говорить не быть мне там бедной желательно сказать быть мне богатой». понимаете о чем речь и вообще всегда говорите вселенной благодарю что я сыта благодарю что я любима благодарю что я красива и так далее то есть не говорить благодарю что я не голодаю а говорить благодарю что я сыта вот есть мелочи, казалось бы, от которых зависит просто судьба человека и его дальнейшее проживание, и вообще судьба его поколения, и его достаток. Итак, я прочитаю несколько раз, поскольку у меня памяти не хватит. Я надеюсь, что объяснила, и вы поняли, о чем речь. Я вот второй раз вам дарю этот заговор, потому как он пропал на просторах интернета. Может, где-то и выплывет, но навряд ли. Потому что, когда я его как бы загрузила, и через несколько дней моего канала не стало, и вот после этого люди так и запутались, не поняли, где и чего. Начнем. В золотой стране золотые горы, золотая река, да алмазные берега, песок золотой, скала золотая, на золотой скале дворец золотой. В золотом дворце на троне золотом Сидит дед золотарь. В золотом ларце золото считает, Алмазные камни перебирает, Золотой лопатой золото гребет, В сундук насыпает, говорит и приговаривает, На богатство меня заговаривает. Придите, дед золотарь, поселись в моем доме. Золото Грибы... футы ты, грибы... Грибы... Да в мои закрома насыпай. Дари мне столько денег и добра, Чтобы дом мой был полон. Сверху донизу, словно царская казна. Тяни мне в дом соболя и меха, Алмазы, жемчуга, дары отовсюду, Деньги, украшения, шелк и золото, Дорогая утварь, диковинные подарки. Одна ценность тысячей станет, богатство ко мне навеки пристанет. Живи, дед золотарь, креби золото лопатой, сундуки мне насыпай, меня богатством награждай. Живи у меня поживай, заклято, заклято, заклято. Устала просто, уже язык заплетается, просто устала. Весь день работать это нелегко. Бывает иногда, что мои ошибки замечают. Вы знаете. Таких людей можно только пожалеть, потому что люди, которые до такой степени придираются к мелочам, представляете, какие они мелочные, несчастные люди. Вместо основного смысла, сделанного и подаренного, они и цепляются к каким-то мелочам. Пусть они работают, как я сутками, я посмотрю, как они будут разговаривать. Прочитаю для верности еще раз. «В золотой стране золотые горы».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 «Одна ценность тысячи станет, Богатство ко мне навеки пристанет. Живи, дед Золотарь, Креби золото лопатой, В сундуки мне насыпай, мне, ми, Меня богатством награждай, Живи у меня, поживай, Заклинаю, заклинаю, заклинаю». Здесь много раз произносится золото, поскольку в древние времена самая высокая мера денег была, были золотые талеры, таланты, золотые монеты и так далее. Поэтому здесь... Золото имеет в виду имущество, богатство, деньги, как самая большая денежная мера. Еще раз прочитаем. «В золотой стране золотые горы, золотая река, да алмазные берега, песок золотой...» а...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 Чтобы дом мой был полон сверху донизу, словно царская казна. Тяни мне в дом соболя и меха, алмазы и жемчуга, Дары отовсюду, деньги, украшения, шелки, злата, Дорогая утварь, тадиковинные дары. Одна ценность тысячи станет, богатство ко мне навеки пристанет. Живи, дед Золотарь, грибы золото лопатой, Сундук им не насыпай, меня богатством награждай, живи у меня поживай. Заклято, заклято, заклято. У меня почерк, как у врача, я как перепишу что-нибудь, чтобы читать, иногда сама не понимаю, что за слово я там написала. Это знаете, у кого, у интеллектуальных людей так ученые это говорят, не я, что мысль опережает руку, поэтому человек пишет, и настолько у него мысль стремительная, что рука не успевает записывать, поэтому у него почерк отвратительный, потому что он быстро-быстро пишет, чтобы успеть эту мысль зафиксировать. Все, дорогие друзья, проводите этот ритуал, потому что хоть и не собиралась я сейчас денежные ритуалы особо давать, и... Времени не было, но ну, и так. Момент не очень подходящий. Но в любом случае, раз уж люди начали мне писать, а вы знаете, что у нас люди очень, скажем так, внимательные, да, <coughs> они как услышали это слово «золотарь», Они, а это же для практиков, а как? А что? А нам тоже можно, а чего? Но я говорю, нет, это две работы. Один для практиков, другой для всех. у я а где? А что найти? Короче, мне когда уже разбомбили этими смс, я думаю, дай я выставлю, чтобы народ от меня отстал. Вот, пожалуйста, перезагрузила второй раз. Надеюсь, уже второй раз сохранится навсегда. Всем удачи, всех благ и Живите хорошо, потому что если человек не стремится жить богато, то как он может другим помочь? Если самому есть нечего, то согласитесь, что другим тоже отдать нечего, правда? Если хочешь кому-то помочь, сначала помоги себе, поднимись, а потом уже будешь иметь возможность кому-то еще в, жи... ну, в этой жизни, в этом мире помогать. Всем удачи! И...